Что такое современная система Таир? Это много таких направлений. То есть есть несколько вопросов, отвечая на которые мы можем сказать, что да, у нас процессы формирования там планов, ремонтов или замены они обоснованы. То есть мы знаем, и как устроено наше производство, то есть какие границы объекта, какое оборудование входит в эти границы. Мы умеем правильно составлять планы. Самое сложное сейчас в современных системах предвидеть отказ, исходя из оценки состояния оборудования. Ну и, собственно, зная это, запланировать мероприятие по предупреждению отказа, либо устранению последствий. Новое направление – это оценка ущербов, не просто отказы, еще какие ущербы могут быть. И экология, и безопасность, и охрана труда, ну и, собственно, потеря продукции – тоже ущерб. И вот, собственно, комбинации ответов на этих вопросы нам дают систему ТАИС, да, то есть обоснованную, прозрачную, там, современную.